зилга моя трудяга сорт прибалтийской селекции не сильно я даже тут осветляла грозди поэтому <смех> за яркими листьями даже плоховатый, плоховато видны гроздочки а вот это вот все я просто хочу показать вам в масштабе вот это все зилга здесь нагрузка ну, больше 80, под 90 побегов. Конечно, старый мощный куст хороший, но нагрузку он несет тоже хорошую. Вот специально переместилась на другую сторону. Видите, сколько здесь всего. Значит, 4 грозди на побег. Замечательно несет нагрузку, средняя масса грозди, ну, где-то 300-400 грамм. Вот это второй ее а, кустик, и здесь нагрузки чуть поменьше, и гроздочки такие вот а, более, более плотненькие, а там более рыхлые. Ну может как-то опылилась не очень, может из-за нагрузки, а в любом случае урожайность здесь а, зашкаливает. Сорт универсального назначения, можно есть в свежем виде, вкус сладкий, с легким, очень легким и забыльным тоном. Также можно делать соки и вина, нет такой избыточной кислоты, как мы привыкли ее ощущать в альфе и забыли. В норме она всегда созревает в самом начале сентября. И уровень сахара в этот момент порядка 20 брикс. В этом году несколько запаздывает, но вот буквально за последние дни, сейчас у нас 15 сентября, и буквально за последние дни стал сахар натягивать, вот 18-19, в принципе до 20 может вот, довисеть. Замечательно созревает лоза, уже вызрела на всю длину, лист, видите, тоже уже приобрел осеннюю окраску, то есть кустик уже начинает... Вовсю готовится к зиме. Устойчивость к заболеваниям хорошая, но, разумеется, при стандартных профилактических обработках. Низковатый сахар в этом году связан с тем, что сахар размылся дождями, но в моих условиях от дождей она не треща. Все ягодки целенькие, все гроздочки целенькие. Вино из зилги, я, правда, ее мешаю с русским ранним. Получается хорошее полнотелое вино с достаточным уровнем тонинов со вкусом черной рябины и ирги. Также прослеживаются еще вкусы черных ягод. И может быть легкий забыльный тон, но он настолько легкий, что те, как бы, кто не сильно в нем разбирается, не сильно его ощущали, то не особо и поймут, что это он. Итак, здесь у нас зилга, но в этом году немножечко она по весне Подмерзла И в этом году не такой урожай. В прошлом году мы сняли с нее 30 кг с куста. Вот такая вот плотненькая груздочка. Тоже вот смотрите, есть такие груздочки. Есть и вот такие груздочки. При этом она способна выдавать до 4 гроздей на побеге. То есть урожай с нее очень-очень хорош. Тоже полностью готова. Смотрите, вот пошел и гребень темнеть. Э -э Сахара уже очень много и еще для особенно для винных сортов понятно что столовые сорта попробовали на вкусное мы едим для винных сортов желательно чем лучше они вызрели и как проверить просто смотрите косточку если косточка коричневая значит виноград полностью готов в принципе на кустах хорошо висит но ну, сейчас все полностью готово уже будем снимать ставить вино хорошо висит тоже может заизюмливаться Единственное, что если очень влажный год, за счет того, что вот гроздь плотная, где-то может быть немножко загнивания, поэтому если в период созревания винограда влажно, то вот за этим следует понаблюдать. А так, что по болезням, что по всему остальному, к этому кусту вообще никаких вопросов никогда не возникало, он только радует всегда своими урожаями и приятной вкусно-ароматной ягодой